Автомобилей было около сотни. Мы сбились со счета. Точка старта у нас, как обычно, как и в первый раз была от центрального стадиона. Там у нас есть большая площадка, очень удобная для старта. buildings, we pass everything. So why your old street looks so much fun to me? Why does traffic so exciting? Kind of feels like we are hiding. Take your time, cause I'm taking my... I can't remember what the sky even looks like. Сегодня мы с помощью нашего вот этого сообщества собрали серьезную сумму денег, приобрели подарки и передали уже их детям. Дети, дети, это вообще не непередаваемо, это вообще было супер. Просто нет слов, сколько радости, сколько положительных эмоций. Это просто было супер, больше нечего добавить. One trampoline, let's kick a can or hide and see I don't think I need any, any of that sleep Join me on this old trampoline, let's kick a can or hide and see I don't think you need any, any of that sleep I can't remember Дальше мы двигались по городу, колонной, насколько это было возможно. Прибыли мы на территорию торгового центра «Лента», где и провели флешмоб, так называемый. Сегодняшний день, как я вам говорил, выражаем презрение вот к этому доллару, потому что нас всех загнал в рабство. Я каждому объяснял по отдельности, только как пользуется. Теперь смотрите выразили свое все-таки негативное отношение к этому доллару и в соответствии с японской мифологией мы отправили его на белых шарях, символизирующих смерть туда, где ему следует быть.